В первую очередь стоит выяснить, кто акционеры банка. Очень важно, когда его владельцы могут помочь банку в кризисных ситуациях. При этом наиболее надежными считаются европейские финансовые группы, а также государства Украины. Информацию об акционерах банков можно найти на сайте НБУ. Кроме этого, иностранные и государственные банки не скрывают, а наоборот, гордятся этой информацией и публикуют ее на собственных сайтах. Один из способов выбора банка – это изучение всевозможных рейтингов от СМИ, финансовых организаций и международных компаний. Такие рейтинги учитывают как финансовую отчетность банка, так и мнение авторитетных экспертов. В то же время на них нельзя опираться, как на панацею и главный фактор, ввиду нескольких причин. Во-первых, такие рейтинги могут быть заангажированными а во-вторых, не учитывать многие нюансы и колебания на рынке. Определенным ориентиром для вкладчиков остаются независимые рейтинги от международных агентств, ведь они свидетельствуют о готовности банка быть абсолютно прозрачным и в их заинтересованности в такой независимой оценке. Репутация банка может стать особенно важным показателем, в случае нестабильности на финансовых рынках, а также отсутствия информации о финансовых показателях банка. Чтобы определить репутацию банка, достаточно посмотреть, как действовал банк исторически, особенно в кризисных ситуациях. Пользу банка говорит отсутствие задержки в платежах, а также отсутствие массовых невыплат средств депозитным вкладчикам во время кризиса. Не последнее значение также об банке имеют положительные отзывы ваших друзей, знакомых и коллег по работе. Этот показатель показывает, насколько банк обеспечен капиталом и независим от внутренних и внешних заимствований. Для этого существует формула, достаточно сложная для неспециалистов, но приблизительно его можно рассчитать как соотношение собственного капитала и общих пассивов банка. Эти данные можно посмотреть на сайте НБУ. Согласно требованиям Национального банка значение показателя должно быть не менее 10 сотых, но для надежных банков оно составляет 11-15 если говорить о надежности банка, то, конечно, не стоит доверять организациям с высокими ставками по депозитам. Ведь это может означать, что у банка проблемы с привлечением ресурсов. В то же время не всегда высокие ставки означают наличие финансовых трудностей в банке. Такие ставки могут быть обеспечены, если банк направляет ресурсы на дорогие кредиты. Например, на займы наличными или финансирование кредитных карт. Если вы берете потребительский кредит или у вас платежная карта, и вы планируете часто снимать деньги в банкоматов, то важным фактором будет наличие у банка широкой банкоматной сети и также близость отделения к вашему месту работы или месту жительства. Большинство банков заинтересованы в комплексном обслуживании клиента, поэтому вам вряд ли удастся оформить только одну услугу изолированно. Соответственно, банк обычно вам откроет дополнение или текущий счет, или платежную карту. Такое обслуживание в некоторых банках бесплатно этих продуктов, тогда как в других расходы комиссии достаточно высокие. Поэтому не поленитесь узнать комиссии банка за платежи и расчетно-кассовое обслуживание, ведь вы можете заплатить достаточно дорого.